Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос одного из наших подписчиков, и у него следующая ситуация. Наш подписчик приобрел право требования долга на физлицо, и у него на руках также имеется решение суда. Он уведомил должника о переходе прав на его долги, но должник написал отказ о взаимодействии с третьими лицами. И что же делать в данной ситуации? Конечно же, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь на руках документы и полную информацию по этой ситуации. Но первое, что необходимо сделать, это ознакомиться с первоначальным договором между должником и тем продавцом, у которого вы приобретали этот долг. Вам необходимо проверить информацию о возможности перехода прав третьим лицам. Это одно из самых главных правил при работе с договором цессии. Кроме того, не забывайте, что если вдруг ваш договор цессии касается недвижимости, если предметом цессии является недвижимость, то вам необходимо предварительно зарегистрировать это право в Росреестре. Я желаю вам удачного разрешения в данной ситуации. Я надеюсь, что вы с должником найдете общий язык и все у вас решится благополучно.